Только представьте, миллионы лет назад динозавры гуляли по этой самой земле. Тут полно подобных вещиц. Тысячи артефактов и окаменелостей. Вы раньше слышали подобное? Я живу в городе Призраки. Здесь часто слышны странные звуки поначалу. Тебе он не показался странным. Кажется, он что-то скрывает. Мы не хотим проблем. Нам лучше уйти. Нельзя. Он выбрался. Там небезопасно. Что происходит? Он знает, что мы здесь. Выключи свет. Ложись, скорее. Нам всем бесится. Я будто в каком-то кошмаре. Этого просто не может быть. Надо уходить. Ну же, давай, давай. Да, да, получилось! Кошмар юрского периода.